Как-то раз я задержался в Подмосковье, однако опаздывать я никак не хотел. Посему вместо привычной маршрутки до юга Москвы я выбрал электричку. Был ноябрьский будничный вечер, и народу в вагоне было на удивление мало. Я сел в восьмой вагон на одну из свободных скамеек ближе к окну, лицом в сторону движения. До Москвы из стулы ехать примерно три с половиной часа. Мне до этого приходилось кататься на такой электричке. Я уже не маленький мальчик, поэтому насчет длинного пути я не расстраивался. Воткнул наушники и, закутавшись в куртку, начал дремать. Мерный стук колес, теплый свет, вечереющая Россия за окном и мягкие мелодии медленно убаюкивали меня. Альбом, что я включил и слушал, состоит из десяти песен. В среднем, каждая по четыре минуты. Когда я почувствовал это, шла восьмая песня. В полудреме я узнал песню и приоткрыл глаза. Свет из тускловато-желтого стал белым, как у лампы дневного света. Я не придал тогда этому значения и лишь поежился холодку, который забирался за шиворот. Я, как и прежде, сидел один на своей лавке. Попутчиков было немного. И я обратил внимание, что не все из них были со мной с отправления. Часть местных, что сели со мной, куда-то ушла. Новые попутчики, казалось, не придавали необычной пустоте вагона никакого значения. Я поковырялся в плеере и поставил в список воспроизведения следующий альбом. Он в целом длится минут 50. Вновь укутавшись и расслабившись, я попытался задремать. Дальше, периодически просыпаясь, я замечал, как из вагонов в уходят уходят испуганные местные. Несколько раз меня будил шум хлопающих дверей, и я замечал обеспокоенные лица моих оригинальных попутчиков. Они убегали в соседний вагон. Но музыка играла, куртка грела, и я вновь впадал в сладкую дрему пока на окончании последней песни второго альбома, через полтора часа после посадки в электричку, я не проснулся. Причем, как не банально, я проснулся резко. Дремота и зыбкость восприятия исчезли в секунду. Я поежился, продираемый сильным холодом. За окном было темно. Свет, отнюдь не греющий, а такой же холодный, как и сквозняк в вагоне, освещал в вагон хорошо. И только теперь, поцеплящий и вытянув шею, я осмотрелся вокруг. Первое, что я заметил, в вагоне ни одного оригинального попутчика, что сели со мной в Туле, лишь пришлое. Я легко их отличил, потому что тулики были одеты как подобает жителям крупного областного центра. Окружающие попутчики сели явно на промежуточных остановках, и мужчины и женщины были одеты в темных цветов одежды, без каких-либо лейблов или опознавательных знаков. Второе. Все они улыбались. Неестественно. Не как обычные люди. Улыбка была странной, даже необычной. Не такая, как после хорошей шутки или после теплых воспоминаний где-то в уме. Нет. Даже не хитрая ухмылка. Создавалось впечатление, что... Будто весь вагон, а я насчитал 11 человек, решил улыбаться без всякой причины. Они просто корчили улыбающиеся лица. Я поежился. Выключил плеер и несколько минут вглядывался в окно. Глухой лес, хотя... Периодически на такой оживленной линии должны встречаться селения. Я вглядывался на протяжении 10 минут. Ничего. Абсолютно Глухой лес. А когда была последняя остановка? Я не мог вспомнить. Когда мы останавливались в последний раз, и уж тем более, когда вошли все те люди, с которыми я сидел в этом вагоне. Белый свет неприятно резал глаза. Я вытер выступившие слезы, обернулся и понял, что сижу не один. Напротив меня... На краю противоположной скамьи сидел парень и улыбался. Все бы ничего, но... Смотрел он прямо мне в глаза. Сперва как скептику, мне показалось, что это очередной сельский бык, которому захотелось испугать меня. Я громко хмыкнул и, развалившись на скамье, начал пялиться на него в ответ. Но это не сработало. И очень скоро я ежился от страха. Парень не реагировал на меня, он... Он также не мигая смотрел и улыбался. Я хмыкал, грозно морщил брови, подмигивал, но это не работало вообще. Он смотрел и улыбался. Я спросил, что ему нужно, но парень продолжил молча на меня смотреть. Я поднял голову и заметил, что все, кто был в вагоне, стягиваются к нам, даже не к нам, а ко мне. Толпа попутчиков в темном собиралась ближе. Причем их перемещений я не видел. Отвлекаясь на смотрящего в упор парня, я не успевал заметить движение. Вот женщина в очках за три ряда позади меня, а вот за два ряда, а теперь за один. Я испугался и, вновь смахнув набежавшие из-за яркого света слезы, стряхнув влагу с глаз, я огляделся и вскрикнул. Вокруг нас сидели все, все темные пассажиры, а парень... Парень улыбался сильнее. Я видел его зубы, и мне они не понравились. Я дрожал. Это были острые клыки, причем все его зубы были клыками. Они составляли идеальный прикус. Один клык на один. Вокруг сидели все остальные. Я почему-то думал, что они все заодно. Вдруг, впереди громко свистя свисток, вошел контролер. Все попутчики очень резко обернулись и, как мне показалось, сузили глаза. Контролер крикнул. «Сюда, парень! Ты в красной куртке! доставай да уже и беги!» Я, не раздумывая, побежал к нему. Он стоял в тамбуре, придерживая дверь. Свет слепил глаза, но я почти на ощупь добежал до тамбура. Бежав его, я ужаснулся. Вся компания стояла позади скользящих дверей. А парень уже не улыбался. Он зло шевелил челюстью, будто грызя самого себя за зубы. Компания позади него казалась жутко сбилось их брови и скривились а губы сжались в ненавидящем оскале. Контролер снова дернул меня и втащил в переход между вагонами. Когда я попал туда, мне внезапно поплохело, голова закружилась, а на виски начало давить. Все в порядке, успокойся На вот воды выпей. Поднимая меня с пола, сказал мой спаситель. Осмотревшись, я понял, что уже находился в другом вагоне. Рядом стояло несколько курильщиков. Они удивленно смотрели на меня поднимающегося с пола. Контролер вручил мне бутылку воды и велел идти за ним. Я, радуясь спасению непонятно от чего, шел по вагонам следом за ним. Везде сидели обычные люди. Кое где толкучка, блики деревень и крупных городов за окнами, теплый желтый свет. Дойдя до головы поезда, мы прошли в небольшую комнату, в которой контролер мне попытался все объяснить. Ты сам-то как? А то бывает те, кого успеваем вытащить, того умом трогаются. Нормально, скажи хоть что-то. Вопрос всегда, вопросы. А вот и чай выпей. Я на этой линии уже 5 лет, и раз в полгод, кого-то затягивает. Чаще всего тех, кто засыпает, не обращая внимания на вагон и на все вокруг. А обычно люди сами понимают, что дело другой оборот принимает. Не знаю я, почему именно парень. Просто так бывает. Я когда пришел сюда, тоже думал, что надо мной подшучивают. Потом сам наткнулся. Иду по поезду, и вдруг вагон какой-то не такой. Тогда меня самого чуть не затянуло. А черт его знает, как спасться. Потом вроде получалось спасти таких, как ты. Забытых. Умные люди-то сами в другой вагон уходят, как заметь от этих. Да не видно, когда они появляются. И вагон этот, странная история с ним. Вроде есть, а вроде и нет, как из ниоткуда. Лишний он, восьмой. А потом пропадает с такими, как ты, внутри. В прошлом году я не успел. Сидел молодой парень, как ты, за ноутбуком. Работал, что ли? Не заметил, как окружили. Ты-то еще цел оказался, а он... Он на одной скамье с этим, что зубы скалят прямо в толпе. Я и крикнуть не успел, как все исчезло вместе с парнем и этими людьми. И вагон обычный стал. Без этого света. Пассажиры селение за окнами они лез. Спрашивай, не спрашивай, не знаю, что это. Ты, главное, парень, шум не поднимай. Нам и без шума хлопот хватает. Сейчас они чаще появляются. Примерно так звучал полумонолог контролера. Я выслушал, но... Ответов я никаких не получил, да и... Сам он немного знал. Странный был он, дядька, судя по всему, из деревни. И жил вроде где-то на линии. А значит, выходит, что где-то на путях в поезд вклинивается лишний вагон с попутчиками. Причем появляются они не сразу, а медленно, будто из ниоткуда. Постепенно большая часть людей со страхом сбегает в соседние вагоны, пока внутри не остаются новые попутчики и жертва. А затем вагон просто исчезает вместе с человеком. Я был изрядно напуган, но прошло время, и я начал искать ответы на вопросы. В свободные дни я регулярно в одно и то же время начал ездить на электричке по этому пути, туда и обратно, а позже, когда зародились первые подозрения, уже в любое время на всех рейсах. А вот с этого момента, слушай меня внимательно, Никогда. Никогда не спи в электричках. Никогда не отвлекайся ни на что. И если свет стал бледно белым если за окнами густой лес, беги из вагона. Уходи. Если рядом с тобой сел улыбающийся незнакомец, уходи туда, где люди. Они делают так каждый раз. Каждый божий раз выходят на охоту. Всегда. Когда-нибудь ты почувствуешь неладное, взглянув на сидящую рядом с тобой странно улыбающуюся женщину. Прошу тебя, убегая из вагона, захвати с собой тех, кто не замечает. Спаси их. Я встречаюсь с ними почти всегда. Иногда я вывожу кого-нибудь под случайным предлогом. Иногда мне приходится силой вытаскивать тех, кто не видит происходящего. А иногда... Иногда я не успеваю. Но я устал. Я пробовал предпринять что-нибудь, но ничего не работает. Если стрелять в них, все мигает, а вагон становится обычным. Потом очень сложно объяснить, почему ты стоишь в тамбуре с дымящимся пистолетом в руке. Молитвы не работают, святая вода тоже. Я устал кататься туда-сюда, стараясь понять, что это. Пропавшие люди в этих вагонах. Они просто исчезают. Их просто не находят нигде. Я пробовал фотографировать вагон. Но на фото он обычный. Я пробовал заговорить с ними. Но они лишь улыбаются. Прошу заметить, они никогда не нападают. Они всегда улыбаются и бездействуют. Я пробовал ждать, следить за ними. Но... Они очень коварны. Сладкая дремота, несмотря на литры кофе чуть не убила меня. Я снова оказался в ситуации, подобной первому разу, но в этот раз я сам успел сбежать, прежде чем они пересели поближе. Я не могу продолжать. У меня есть работа, должна быть личная жизнь, а я трачу свободное время, катаясь из Тулы в Москву и обратно. Я перерыл всю историю, и вагонов, и линии мест, и пассажиров, ничего. Пусто. Ни намека. Я просто не знаю, что это, кто они, я сдаюсь. Я пишу это, чтобы ты, конкретно ты, смог что-то сделать. Я устал. Не знаю, происходит ли это на других линиях, но... Самое страшное, что недавно у них появилось пополнение. У одной из попутчиц я увидел на руках годовалого ребенка. И он... Еще только учится улыбаться.